Государство и монополии. Монополизация, снижение или полная ликвидация конкуренции наносит прямой ущерб не только конечному потребителю, но и экономике в целом. Монополизация всегда влечет снижение эффективности. Когда у нас, например, остается одна государственная авиакомпания, ей не нужно будет ни с кем конкурировать за пассажиров, начнут расти цены и ухудшаться качество услуг. Здесь тоже не все так однозначно. Прежде всего, монополия часто возникает в результате честной конкуренции. Ну то есть, если такие вещи не регулировать при помощи государства, то рано или поздно у вас в каждой отрасли останется одна компания, ну или две-три, которые попиливают рынок и перестанут конкурировать друг с другом. И без вмешательства государства такие проблемы решать невозможно. Кроме того, существуют отрасли, где монополия выгодна всем участникам рынка. Ну например, YouTube. Нужна ли кому-то конкурирующая площадка для хранения видео? Нет, никому не нужна. Это было бы абсолютно невыгодно всем участникам. Только лишняя потеря времени на загрузку видосов и на поиск одних и тех же видео на различных площадках. Или вот Википедия, про которую Максим также недавно снимал видео. Но это просто удобно, когда вся народная энциклопедия собрана в одном месте. Разделять Википедию для образования конкурентной среды на две части – глупо и неэффективно. Кстати о Путине. Может быть, помните, в прошлом году он предлагал заменить Википедию большой российской энциклопедии в электронном виде? К счастью, от этой идеи быстро отказались, а то нам бы пришлось кучу бюджетных денег отвалить за заведомо провальный проект. Или вот, например, в Израиле не пускают иностранные банки. И здесь существуют свои четыре частных банка. Но государство их настолько жестко регулирует, что ни о какой конкуренции говорить не приходится. Люди обычно не парятся и просто открывают счета в том банке, который находится ближе к дому. Иностранных банков в стране нет, конкуренции между своими тоже – это же монополия, это же плохо. На самом деле отсутствие конкуренции и четкая регуляция от государства позволяют израильским банкам оставаться стабильными во время любых международных кризисов, которых за последние 20 лет было немало, но израильская экономика преодолевала их без особых проблем. И стабильная, пусть и не гибкая банковская система – один из главных факторов успеха израильских экономистов. В Норвегии вся нефтяная добыча осуществляется государственной монополией. У арабов нефть принадлежит шейхам, но по сути это та же государственная монополия. То есть тут надо очень внимательно рассматривать каждую отдельную отрасль и каждый отдельный случай. Бывает, что изыщая конкуренция вообще исключительно вредна. Вот, например, мы видим, как во время коронакризиса схлопываются одна за другой авиакомпании по всему миру. А все почему? А потому что из-за огромной конкуренции нет у них никаких резервов. Билеты стоят дешево. Люди по своей природной дурости рванулись летать во все точки мира. Загрязняют атмосферу и разносят вирусы с космической скоростью. При этом в большинстве самолетов перестали кормить. А расстояние между креслами сделали такими маленькими, что невозможно элементарно вытянуть ноги. И даже свой собственный бутерброд я однажды не смог положить на столик, потому что столик тупо не открывался до конца из-за мешающего пуза. Да, у меня есть пузо, и оно всегда было, я далеко не самый толстый человек на свете, и раньше нормально летал на самолетах и получал удовольствие, а теперь ты или сидишь как сардина в консервной банке. Или должен платить неподъемные деньги за бизнес-класс. Все это сложилось в результате той самой излишней конкуренции. И это касается не только авиакомпаний. Излишняя конкуренция постоянно вымывает качественные товары с рынка. И заменяет их на более дешевые. Например, купил я вот эти тапки когда-то давно. Вон они уже все порванные, дырявые. А знаете сколько им лет? Больше 20. Ношу, кидаю в стиралку, снова ношу. Было у меня две пары, так и ходил дома летом по очереди. Одна пара развалилась, и этой тоже чувствую недолго осталось. Надо искать какую-то замену. И выяснил, что во-первых жутко трудно найти что-то удобное, а во-вторых все новые тапочки разваливаются через месяц. Вот вам и конкуренция, вот вам и огромный выбор. Представляете, сколько такой вот по сути одноразовой продукции сегодня загрязняет окружающую среду. Так что, ребятки, не бывает простых решений для сложных вопросов. И монополия бывает хорошей, и конкуренция бывает плохой. Существует огромный миф, что госкомпании приносят государству прибыль. То есть все эти большие корпорации, возглавляемые солидными людьми, типа Сечина, Роснефть, Газпром, РЖД, РАФЛОТ, типа, приносят прибыль. Эта иллюзия такая, она насаждена телевидением и госпропагандой. Типа, в 90-е этот прибыль забирали злые олигархи, клали себе в карман. А ныне ею кормят сироток в детских домах и строят дороги. Поэтому можно смириться с монополизацией и неэффективностью. Но это очень большая и вообще ни на чем не основанная неправда. Никакой прибыли от госкорпораций нету. В 2017 году доход федерального бюджета от дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации в этих вот госкомпаниях, составил менее 2% от доходной части бюджета. Это при том, что от 60 до 70% экономики находится в руках государства. То есть 2% принесенная всеми госкорпорациями сумма всего 278 миллиардов рублей в 2017 году. Это расходы московского бюджета всего за 2 месяца, только одного московского. Это исчезающе мало в масштабах бюджета федерального. То есть владения всеми этими корпорациями ничего государству не приносит. Более того, даже за эти гроши идет бесконечная война между правительством и менеджером госкомпании. Они не хотят отдавать эти деньги в бюджет. Тут, скажу честно, я долго смеялся. Таких откровенных манипуляций я от Максимки не ожидал. Можно, конечно, предположить, что в данной ситуации он добросовестно заблуждается. Но так как я считаю, что Макс очень умный парень, то на 99 процентов он зазнательно гонит пургу зрителям. А это нехорошо. Итак, у вас есть государственная нефтяная компания, но как правило она не целиком принадлежит государству, а только наполовину 50 – 50 процентов плюс одна акция. Это обеспечивает законный государственный контроль над управлением. То есть грубо говоря, президент и правительство назначают управляющего компанией и могут его снять в любой момент. Другая половина акций принадлежит частным инвесторам, и возможно даже иностранным компаниям. Иностранные компании бывают выгодно привлекать, чтобы увеличивать их заинтересованность э, в различных совместных проектах, чтобы стимулировать их продавать современное добывающее оборудование, обмениваться технологиями или в каких-то чисто политических интересах. Кроме того, акции продаются частным вкладчикам и перепродаются ими друг другу. То есть, когда Максим утверждает, что 70 процентов экономики контролируется государством, а Путин говорит, что государство владеет по разным подсчетам от 33 процентов и больше, то здесь как всегда несовпадение в тонкостях. Ибо контроль и владение – это не одно и то же. Итак, половина акций принадлежит государству, половина – другим инвесторам. Теоретически, с каждой акции какая-то прибыль должна в виде дивидендов выплачиваться владельцам. Но на практике в различных отраслях и в различных странах эти вещи работают по-разному. Например, Илон Маск со своей Теслой вообще не платит никому никаких дивидендов. Наоборот, его компания много лет работает без прибыли, но люди продолжают покупать акции Теслы. И спонсируют его дальнейшие увлечения. Потому что Леня Маск он симпатичный парень и он умеет красиво и уверенно улыбаться на публику. Хочу заметить, Илон Маск никого не обманывает. Все отчеты публикуются, все все знают. Если завтра Тесла накроется медным тазом, то предъявлять претензии будет некому. В современных IT-компаниях выплачивать дивиденды вообще считается плохим тоном. Вы что, вместо вложений в развитие отдаете деньги владельцам? Фу, как это примитивно. Дивиденды, конечно, кое-где платятся. Но рынок акций всегда эти факторы учитывают, и такие акции заведомо стоят дороже. То есть везде все по-разному. И оценивать эффективность компании, особенно государственной, особенно в нефтяной отрасли, исключительно по выплаченным дивидендам, конечно, нельзя. В чем суть государственного контроля над нефтяными компаниями в России? Государственный чиновник, который управляет государственной компанией, не будет уклоняться от государственных налогов. Государство Россия зарабатывает не с дивидендов от прибыли нефтяной компании. Государство России зарабатывает со специальных налогов на продажу нефти. Нефть продается за границу и автоматически определенный процент от прибыли забирается прямо в бюджет государства. А какой процент надо забирать? Ну, это зависит от мировых цен, от внутренней конъюнктуры, от расходов при добыче нефти для каждой отдельной нефтяной компании. Я этого не знаю. И возможно, что к каждой компании существует отдельный подход. То есть считаются расходы на зарплату, на добычу, на доставку нефти до потребителя, потом из чистой прибыли при помощи налога забирается все лишнее, и какая-то мелочь остается компании на развитие и на выплату тех самых копеечных дивидендов. Возможно, подход другой. Со всех компаний собирается одинаковый налог за проданный баррель нефти, а потом деньги перераспределяются в виде дотаций тем, чья нефть при добыче обходится дороже. И господин Сечин ходит за Путиным и выпрашивает у него денег, как какой-нибудь губернатор из российского региона. То есть это тот же тип государственного управления, как и с регионами, когда сначала центр забирает у них большую часть прибыли, а потом перераспределяет эти деньги обратно более рационально, э, с точки зрения интересов единого государства. А почему бы государство просто не освободить нефтяные компании от налогов и не начать зарабатывать исключительно на дивидендах. Да потому что это невыгодно, потому что 50 процентов от прибыли в таком случае уйдут частным вкладчикам и иностранцам, а российское государство потеряет половину нефтяных доходов. Поэтому Путин добивался с 1999 года возвращения всех нефтяных компаний под государственный контроль, именно с целью жесткого контроля их прибыли, и поэтому продажа акций нефтяных компаний при Ельце никому попала, была самой главной ошибкой Бориса Николаевича. Государство не контролировало прибыли, не зарабатывало денег. То же самое с многими другими компаниями, которые контролирует государство Россия, и которые перечислял Максим Кац. Там либо нет цели извлечения прибыли, ну просто стране нужно, чтобы железные дороги исправно работали. Или наоборот, все, так сказать, лишние деньги высасываются из компаний при помощи различных налогов, а акционерам остается совсем немного, хотя я уверен, что им на хлеб с маслом тоже хватает. И здесь тоже все совершенно честно, как и в случае с Илоном Маском, потому что все, кто покупает акции компаний, находящихся под государственным управлением, знают все сопутствующие данной покупки правила. Часто цель таких инвесторов просто сохранить свои деньги в достаточно надежном, пусть и не очень прибыльном вложении.